Здравствуйте, дорогие зрители, в этом видео я покажу, буду обозревать дистрибутив Ubuntu Mate 1804, этот дистрибутив является отдельной редакцией Ubuntu с графической оболочкой Mate, которая является фоком Gnome 2, который да у Ubuntu 10 используется в обычной классической Ubuntu. Итак, я за кадром поставил систему и перезагрузил ее. И сразу видим, что наша свежеустановленная система. В виртуальной машине работает с некоторыми грюками, связанными с, с плохо работающими видеодрайверами. Запустим MateTwig, чтобы отключить композитный режим. лучше так начнем обзор по сути ничего необычного для типичного linux дистрибутива нет как всегда есть правило например VLC, и тембокс для музыки. Броссела для записи из CD-DVD и Чирс для создания фотографии, для фотографирования слаб-камеры. Графика, какой-то минимальный набор программного обеспечения, но видим, что нет даже, даже какого-нибудь принта, не говоря уже о гимпе есть, чтобы поработать с изображением, нужно доустанавливать его. В пункте интернет все очень минималистично. Есть BitTorrent клиент, веб браузер Firefox и почтовый клиент. Все больше ничего здесь нет. Образования нет. Либо офис стоит из коробки. Сроварик. Просмотр документов. Допустим, в савайка ничего нету. Даже нет русского языка. Либо офис. Наверняка без локализации. Хотя. Хотя нет. Русский есть. Хотя он, возможно, установился при установке системы параметрах мы видим список разных приложений для настройки системы и аппаратуры. Так, где же здесь? Центр управления. Вот. Так, пакетный менеджер. Магазин приложения. В принципе, ждем, когда он за запустится. Нет. Ничего необычного здесь нет. Дата и время. Пользователи, сеть, разные утилиты для настройки, обновление, создание загрузочного диска и так далее. Оборудование. есть утилиты для установки коммерческих драйверов для разного популяторного оборудования, например, для видеокалки Nvidia. можно настроить. Так, он здесь. похоже, не хочет загружаться в магазин приложения. И видим, так, редактор меню. Внешний вид. Ставдовный Драгдом 2 и Мэтом. Можно менять темы оформления. Автозапуск. Видим, что очень много чего тут стоит в автозапуске. Кстати, мне интересно, сколько система потребляет ресурсов. Мы видим, что здесь нестандартный для Гном 2 из старых выпусков Mate. пункт меню. Какой-то рауч близко к меню. Так. Стандартный где? Так. Здесь есть поддержка глобального меню. Так. Рыбка. Языкном два. Рыбка. Ванта. Самый бесполезный апплет. Пусть будет года не показывает. Где же здесь стандартное меню? Неужели его уже нет? как задумали разработчики в Buntumate. Так я хотел... Что же я хотел? Что я хотел запустить? А, да, системный монитор. Системный монитор. Видим, что раскатка проекта не переключается. Кромешей не переключается Система пожирает ресурсов 617 мм. Довольно много. Но зато процессор не сильно грузится. По крайней мере, простое. Так. Системный монитор 1.20.0. Закрываем. задачи от LXDM, это я его установил после установки системы, в отличие от других он не тянет за собой зависимости, и видим что он показывает совершенно другие значения, запустим для сравнения системный монитор, монитор говорился, made. Видим, что погрешность около 200 мегабайт. И также тут из коробки идет Mighty для настройки рабочего, для более расширенных настроек рабочего стола. Что мы видим? Можем добавить значки корзину сеть Возьму так панель настроить можем использовать стандартные кубку полкину аля macкро mac OS x Панель. Похоже, дело плохо. В режиме Right CD все это работало нормально. Сейчас что-то не хочет. Ну ладно. Мутону, который должен косить под Unity. Дата делать панель настроек. Вот. Видим, что появилось совсем другое меню. А-ля Unity Gnome 3. То же самое, только в полноэкранном режиме. Это я видел магазин приложений. Нет, это GTB. Нам он не нужен. Нам нужен магазин приложений. Может он здесь запустится, в чем я сомневаюсь. Не хочет. Видим, что по дефолту работает Bluetooth, точнее, оплет. Непонятно зачем. Сеть, звук, даже микрофон есть. Регулировка громкости микрофона. Так, сведения о системе. Посмотрим Ubuntu 04. .2 LTS Bionic BVL Be Я выделил 2 ГБ оперативной памяти и около 11 ГБ жесткого диска В принципе ничего необычного Нетбук. Выверим. оформление нетбук. <смех> Похоже, опять все куда-то полетело. Хотя, как я говорил, в лайф CD все было нормально. Похоже, что-то опять отвалилось. Я систему не обновлял. Сразу после установки, и как мы видим, вылезла какая-то ошибка. Подробности? веб какой-то. Интересно, я даже браузер не запускал, чтобы ему полететь. Похоже, что-то тут запускается такое тяжеловесное, отчего а он живет 600 мегабайт ЗУ. Redmond, Закрос под Windows. Какой Велс? я непонятно. В принципе, ничего необычного. Традиционно это аля Gnome 2. Такой панели поставим ее с двумя панелями внизу, со списком запущенных задачи, сверху, ставданые функции, которые были в гном 2. Единственный недостаток этой панели по сравнению с той, что было здесь изначально в Ubuntu Mate, это отсутствие поиска. А так мне он нам больше нравится, чем то. По крайней мере здесь все довольно упорядочено. гном, то есть мотэ, 1.20.1. Все стандартное. А теперь попробуем обновить. После запуска я видел, что система хотела обновить кучу пакетов, но что-то сейчас никаких уведомлений я не видел. Где же оно? Консоль пока мы запускать не будем. Интересно. Вот оно. Это должно быть это. Может поэтому не запускается магазин приложений. О, мы видим, что действительно обновляется. Действительно система должна обновиться. Так, сколько у нас всё? на сколько всего оно будет, так, так, обновим, установить сейчас, так, требует пол пароль пользователя, суперпользователя. Так, обновление. так уже минут десять все висит в таком состоянии. Видим уже полезы какие-то ошибки. Показать обновление. Уже Почти десять минут все как было, так и осталось. Вот и ныне там. Пробую перезагрузиться. Сделаем перезагрузку. Надеюсь, система загрузится. Видим мышка в процессе загрузки, мышь в консоли. Мышь на черном экране. И мышь отличается от мыши моей основной системы. Запустим тот свой центр приложения. Загрузится ли он? не замужается переключение раскатки не работает Кое-то новичка слишком сложно для настройки раскатки. Так, и видим, что раскатка у нас не настроена. Видим, что ничего не стоит. Поставлю по Ctrl-Shift, и, и воля, раскатка переключается. Интересно, почему в дистрибутере рассчитан для новичков не смогли сделать по дефолту переключение раскатки. Оставим это на совести разработчиков. Так, мы прервали обновление пакетов, запустим снова. Видим, что что-то пошло, какая-то настройка, настройка пакетов. Пока обнов обновляется система, посмотрим, что еще есть интересного. Firewall Manager Кайя, folk nautilus из Гнома 2. Видим, что немножечко даже... как сказать перевод тоже с некоторыми неточностями, хотя я не силен в этом, но думаю, что файловый менеджер это все же не оплет панели. Видим, что никаких по умолчанию образцов Рисунков, музыкой как например Windows или в старых Ubuntu, здесь нет. Папки пустые, музыки нет, видео нет, шаблонов тоже нет. Также... Можно использовать шаблоны для создания документов. Делается это очень просто. Должно работать в любом Linux. гну Linux дистрибутиве. Открываем любое приложение шаблон файла, которого нам нужен, например, LibreOffice. сохраняем пустой документ в шаблоны документ например так документ документ Excel или Calc как лучше пусть будет Excel Пусть будет... Выбираем формат файла. Хотя нет. Это же у нас не таблица. Пусть будет Vault. Документ выбираем. Microsoft Volt 97 2003. Сохраняем. Да, да использовать нестандартные и видим тут появился документ и мы можем уже кроме пустого файла создать документ vote и так с любым файлом работает он очень просто он просто копирует нужный файл из папки шаблоны Видим, что он абсолютно идентичный. Посчитаем контрольную сумму. И здесь видим, что контрольная сумма абсолютно одинакова. И так можно делать с любым документом. Вот видим, что появилась еще и копия. Убираем отсюда. Так, ошибка операции над пакетом. Похоже, что-то опять пошло не так. Ладно, пока не будем это трогать. Та-да, -да, устанавливайся. Поставься наконец. Похоже, жесткая перезагрузка не пошла ему на пользу. Отменим обновление. Магазин приложений по-прежнему не запускается. Ну ладно, поставим синаптик. Зачем мучиться? Вводим пароль пол, суперпользователя. И похожим. У нас проблемы с пакетным менеджером. Так, супер... С, с, суда. Это как-то должно работать. Ладно, попробуем исправить проблемы с зависимостями. Обновили систему. И видим, что вылезла какая-то ошибка. Отправим. Пусть разработчики знают. И попробуем наконец-то что-нибудь поставить sudo app install. Например, хтоп. Устанавливаем. Посмотрим, сколько система потребляет ресурсов. Запускаем и, и видим 260 мегабайт. Сколько показывает монитор МОТЭМ, системный монитор. 470. Видим, что каждый диспетчер задач показывает свое значение. Ну ладно, снова запустим этот магазин приложений. По-прежнему не хочет запускаться. Поставим синаптик. Снова поставим синаптик. Надеюсь, он наконец-то поставится. Закрываем этот кривой магазин приложений. софтвэй буттикуя какой-то тогда смотрим что здесь имеется окно входа в систему пользователей группы все стандартное Включаем лишнее, экранная клавиатура не нужна. Видим, что очень много всего лишнего запущено. синаптик поставился посмотрим что тут еще есть это настройки каджи или кая как правильно читается окно входа в систему вводим пароль суперпользователя ничего необычного Запускаем синаптик. Все, в принципе, сталдартное. По Посмотрим, какие здесь есть не скучные обои. О, сколько не скучных обоев. Но мне кажется, в мате было еще какие-то были еще обои. Что-то здесь я их не вижу. Точнее, не всех вижу. Были здесь такие обои, которые показывают космос, звезды. Что-то здесь я их не вижу, которые я ставил, в моты, мне нравится. Здесь что-то я такие не вижу. Вот что-то подобное есть, а самих таких обоев нет. Ну, думаю что их можно вручную поставить но ну, пусть будут такие сгаживание все стандартная на гном 2 и все стандартное значки можно поменять внешний вид настроить значки. Выбираем. Указатель мыши. Черный. По умолчанию. В принципе, ничего больше такого интересного здесь. Еще текстовый редактор Фолк. Гэдита. Но я уже показывал возможность менять панели, заработает ли после обновления пакетов. Аля Unity, так, сюда настроим, аля Mac Ос X. Так, пошли ошибки, тут еще работало глобальное меню. Должно, точнее в этом режиме, заработать глобальное меню. И видим, что пошли уже косяки. Я еще раз повторяю, что в режиме LiveCD все работало безупречно. Сейчас что-то все пошло не так. Видимо, разработчики очень сильно все что-то нам переделали. Ну, думаю, что все. Всем пока.